Министерство индустрии и инфраструктурного развития совместно с урбанистами Ассоциации Q88 на сайте Берекилы опубликовали проект создания 100-метровой поющей дамбры на набережной. Ключевая концепция проекта – новый яркий образ города. Создание запоминающегося универсального стиля парка, уникальное оформление малых архитектурных форм, мощение, зеленые насаждения. Вдохновением послужила Домбра – образ вечной музыки. Она становится центром звучания и является доминантой проекта. Это башня со смотровой эстакадой, у основании которой находится сцена, по форме напоминающая круг. Из центра кругами расходятся террасы для зрительских мест. Они как звуковые волны, как круги на воде. Закольцованный мост, переходящий из главной аллеи и проходящий над водой, сооружение, по форме напоминающее образ корабля, отправляющегося в путешествие. Место расположения тематического парка, посвященного музыке, выбрано не случайно. Территория расположена в одном из центральных районов города, что делает его привлекательным для туристов. Вблизи с парком находятся бизнес-центры, апарт-отели, гостиничные комплексы, филармонии и колледж искусств. Общая площадь участка составляет 3 гектара, длиной 210 метров и 140 метров в ширину. Участок представляет склон разбитой на террасы, общий перепад высоты составляет 25 метров. Главная аллея переходит в смотровую эстакаду на высоте 25 метров от нижнего уровня. набережный един нависает над морем.